Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать вот такой несложный узорчик. Данным узорчиком я вязала детский кардиганчик. Посмотрите, узор достаточно легкий в выполнении и очень красиво смотрится. Я думаю, что и можно не только вязать кофточки и кардиганы, но и подойдет для вязания аксессуаров. Мне понравилось, что узор достаточно легко запоминается и не впитывает в себя много пряжи, то есть он в принципе как и лицевая гладь, достаточно экономный, но односторонний. Он с изнаночной стороны выглядит вот таким вот образом и с лицевой стороны вот так. Кому понравилось не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Раппорт узора составляет 4 петли, то есть мы должны набрать число петель, кратное 4, плюс я наберу 1 петлю для симметрии узора и плюс 2 кромочные петли, то есть в общей сумме я набрала для небольшого образца 23 петли. Далее беру, вытаскиваю одну спицу и начинаю вязать первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и далее начинаем вязать первый раппорт узора. 1 лицевая петля, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Повторяем. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. Петля симметрии у нас 1 лицевая и кромочная петля изнаночная. Первый ряд связан. Второй ряд мы вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Далее у нас идет 1 изнаночная петля. Над изнаночной мы вяжем изнаночную. Далее 3 лицевые вяжем за дальние стеночки. Повторяем. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. Петля симметрии у нас изнаночная. И кромочная петля последнего ряда изнаночная. Третий ряд мы вяжем точно так же, как первый. Кромочную снимаем. Над лицевой первой петлей вяжем лицевую. Далее 3 изнаночные. Повторяем. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. Петля симметрии, 1 лицевая. Кромочная петля, изнаночная. Третий ряд связан. Разворачиваем на 4 ряд. 4 ряд мы вяжем как второй. Кромочную снимаем. Далее 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. И так повторяем по рисунку. Над 1 изнаночной, 1 изнаночную, Над 3 лицевыми, 3 лицевые. Петля симметрии у нас изнаночная. И кромочная петля последнего ряда также изнаночная. Связали 4 ряда, чередуя 1 лицевая, 3 изнаночные. И у нас получилась вот такая резиночка. Сейчас мы будем в пятом ряду смещать наш узорчик. Кромочную снимаем. Далее над лицевой вяжем 1 изнаночную. Над первой изнаночной также вяжем изнаночную, то есть 2 изнаночные. Далее 1 лицевая и 1 изнаночная. Повторяем. 2 изнаночные, 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот таким вот образом нам нужно прочередовать до конца ряда. Чтобы быть проще и чтобы вы поняли, как вязать этот пятый ряд, вот у нас 3 изнаночные. Над центральной изнаночной, второй с той стороны и второй с другой стороны, у нас должна идти лицевая. Над всеми остальными петлями изнаночные, То есть у нас получается по центру шла лицевая косичка, сейчас это три изнаночные. По центру изнаночных теперь будет идти лицевая косичка. Снова повторяем 2 изнаночные, 1 лицевая, одна изнаночная. 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная, петля симметрии у нас изнаночная и кромочная петля изнаночная, 6 ряд мы вяжем по рисунку, кромочную снимаем, далее вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Петля симметрии у нас лицевая, поэтому вяжем в конце ряда 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. То есть у нас получилось между изнаночными вот такими петельками, теперь идет по центру лицевая косичка. Далее седьмой ряд кромочную снимаем и вяжем над двумя изнаночными 2 изнаночные, над лицевой лицевая и снова изнаночная. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Если быть проще, то вначале мы здесь начинаем 2 изнаночные. Далее как бы со смещением вяжем наш рапорт узора лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные. Но по факту мы вяжем 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Вот так вот чередуем до конца ряда: 3 изнаночные лицевая или 2 изнаночные лицевая изнаночная петля симметрии изнаночная и кромочная петля изнаночная, и восьмой ряд, последний ряд раппорта узора первого, кромочную снимаем и далее вяжем 2 лицевые по рисунку 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная то есть вот таким вот образом по рисунку. далее лицевая лицевая петля симметрии и кромочная петля изнаночная и мы связали полностью один рапорт в высоту состоящий из 8 рядочков сейчас мы вяжем 9 ряд повторяем как первый ряд кромочную снимаем далее вяжем лицевая 3 изнаночные 1 2 3 лицевая 3 изнаночные 1 2 3 лицевая 3 изнаночные в конце ряда петля симметрии у нас будет лицевая и кромочная петля изнаночная и снова у нас при вязании 9 ряда вы сможете посмотреть, что у нас сейчас пойдет лицевая косичка от центральной изнаночной. Второй с одной стороны и второй изнаночной с другой стороны. Вот она у нас над изнаночной центральной петлей будет идти лицевая косичка. Вот такие вот столбики из лицевых. Далее 10 изнаночный ряд мы повторяем как второй. Кромочную снимаем и вяжем по рисунку. Изнаночная. 3 лицевые. Изнаночная, 3 лицевые. Изнаночная, 3 лицевые. Петля симметрии у нас изнаночная, и кромочная петля у нас также будет изнаночная. Одиннадцатый ряд повторяем как третий ряд. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. Петля симметрии лицевая и кромочная петля изнаночная. 12 изнаночный ряд вяжем как 4 по рисунку, Кромочную снимаем и далее вяжем 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. Петля симметрии в конце ряда изнаночная и кромочная петля также изнаночная. 13 лицевой ряд вяжем как пятый. Кромочную снимаем. Далее вяжем 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. По факту мы чередуем снова ту же лицевую 3 изнаночные, но только со смещением. И теперь снова между вот здесь вот нашими тремя изнаночными по центру будет идти Лицевая косичка вот такой вот столбик из лицевых петелек. Снова повторяем: 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные, лицевая и изнаночная. Петля симметрии у нас изнаночная, кромочная петля изнаночная. Далее запомните, что все четные изнаночные ряды вяжутся по рисунку, который мы формируем с лицевой стороны. Кромочную снимаем, далее вяжем над двумя лицевыми, 2 лицевые. Изнаночная над изнаночной. Три лицевые над тремя лицевыми. И одна изнаночная. Три лицевые, одна изнаночная. Петля симметрии ряда у нас здесь будет одна лицевая и кромочная петля изнаночная. 15 ряд вяжем как 13 -й. Кромочную снимаем и повторяем. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Две изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные, лицевая и изнаночная. Вот так вот чередуем. В конце петля симметрии изнаночная и кромочная, также изнаночная. И 16 ряд изнаночные – это завершающий ряд второго рапорта. Кромочную снимаем и по рисунку вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Итак, чередуем по рисунку, сформированного в лицевом ряду. Три лицевые, одна изнаночная. Петля симметрии здесь у нас будет лицевая и кромочная петля ряда, изнаночная. И вот так вот мы довязали два рапорта узора. Теперь повторяете все с первого ряда, либо с 13 ряда, то есть по желанию. И в итоге у нас получается вот такой красивый Несложный, по, по моему мнению, узорчик, напоминает чем-то шахматку, вот. при этом является очень легким выполнением, но красивым в итоге на изделии узорчиком. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, если понравилось, не забудьте лайкнуть, делитесь с друзьями моим видео, всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!